Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас старый добрый проект Asset. У нас он активно развивается, у нас уже получается работают ставки. Это у нас сейчас на данный момент пока что ставки на спорт. Все у нас полностью построено на блокчейне. В общем, ребята. Также скоро появится у нас еще покер. Также появятся скоро еще игры. И можно сейчас уже следить за новостями данного проекта. То есть за обновлениями, за фиксами. И какие-то моменты они новые добавляют в проект. В общем, в основном все у нас будет скоро добавлено. Но главное, что сейчас уже работают сами по себе ставки. Как видите, много разных видов спорта есть от футбола. И я не знаю, до баскетбола. В общем, это работает. С этим все просто. Но у нас еще есть хорошие новости по данному проекту. Это то, что они были добавлены на CoinMarketCap, они были добавлены на Uniswap и получается, сейчас я для вас сделал как бы Google перевод в общем, можете наблюдать, получается, скажем так, не совсем корректным переводом на русский язык, то, что получается токен официально был добавлен, в общем, Сейчас он у них хорошо торгуется. Торги в сутки доходят до да, 100 тысяч долларов. Это мы рассмотрим немножко позже. И в общем можно посмотреть и добавить его легко в Metamask, либо EtherWallet. В общем токен в принципе добавляется абсолютно легко. Как вы видите у нас всего 200 получается миллионов токенов будет. Десятичное у нас 18 и название Asset. С какими кошельками работает Trust Wallet, MetaMask, Real Laser Wallet и Atom Wallet. Просто, ну, опять же, некорректно перевод переводчик. Я для вас его включил, перевел, чтобы вам было более, скажем так, доступно и понятно. На самом деле, проект уже был запущен давно. Я этот проект знаю также давно. И неплохо получалось на данном проекте зарабатывать. А именно, смотрите, ребята. Попадаем мы на CoinMarketCap, как вы видите, и за последнее время цена подлетела аж на почти 31%. Это довольно-таки крутой плюс можно было сделать, и если зайти посмотреть, как я говорил, у нас на Uniswap уже торги 100 тысяч долларов. Конечно, график не считаю, вообще уже как за биржу не считаю, то есть она уже как бы свою отжила. Но тем не менее, торги идут, все это работает. Дальше мы попадаем на Uniswap, видим сколько было комиссий в долларах с данной суммы, сколько было торгов, в принципе сразу эквивалент показывает в эфирах, довольно-таки серьезные суммы и сразу же обрисовывает сколько будет один эфир токенов. Можно сразу же посмотреть транзакции, то есть последние транзакции, как, сколько. Было куплено, было продано токенов. Но я же говорю, довольно-таки объемные торги идут. Очень все так серьезно. Как вы видите, кто-то у нас, получается, на 16 эфира сделочку заключил. Довольно-таки серьезная сделка. Тем более, по сегодняшнему курсу, это около 5 тысяч долларов. Как пример одной из сделок. В общем, что надо сделать, чтобы купить данный токен на Uniswap? нажимаем trade, допустим хотите вы обменять либо свои токены, там образно там, да там 100 тысяч на эфир, просто нажимаем connect wallet, нажимаем, допустим я возьму сейчас метамаск, нажимаем метамаск и на метамаске у нас сразу подключается, устанавливаем приложение, думаю у многих оно уже есть или что-то подобное выбирается кошелек с которого кошелька будет идти и нажимаем просто кнопочку далее и автоматически у нас заключается сделка то есть все максимально просто никаких заморочек здесь нет довольно таки надежные кошельки и надежный проект поэтому я думаю сейчас так как еще пошел памп криптовалюты у нас будет хороший курс я думаю наверное процентов 200 минимум эта монетка даст и пока цена еще не велика как вы видите многие сейчас старятся да можно будет ее сейчас купить и не знаю там банально хотя бы да, на 1000 долларов и она в любом случае приумножится и вы уже сами понимаете на выходе возьмете я думаю в течение августа тысячи наверно 2 а возможно даже и больше ну опять же можно и 30 процентов отбить, можно и получается 50 сделать. Каждый выбирает сам для себя процент, на котором надо будет ему потом зайти, либо выйти с проекта. но ну, я ее рассматриваю, допустим, если как инвесторы. Если как игрок, человек, который может там поиграть, сделать ставки, тогда, конечно, да. Опять же, интересно, если он в этом разбирается, может сделать хорошие ставки, хорошо на этом заработать, выиграть. И опять же, все это моментально, в один клик полностью, скажем так, обналичить свои монеты. Ну или же наоборот завести эфир в басет монетки. В общем, ребята, на этом у меня все. В принципе, как бы здесь ничего сложного нет. Поэтому поддержите видео лайком, подпиской на канал. А на этом у меня все. Пишите свои комментарии. Давайте всем удачи, всем профита. Всем пока.